Весь секрет медитации в том, чтобы не быть ни за, ни против, но оставаться безмятежным, спокойным, без всяких пристрастий и предубеждений, без всякого выбора. Метод медитации прост. Ваш ум, как экран телевизора, Проходят воспоминания, проходят образы, мысли, желания, Проходят тысячи и одна вещь. Час-пик продолжается непрерывно. Почти как на индийских дорогах. Нет никаких правил движения, и каждый едет куда ему хочется. Ум нужно наблюдать без всякой оценки, без всякого суждения, без всякого выбора. Просто беспристрастные наблюдения, Словно происходящее, не имеет к вам никакого отношения, и вы только оказались свидетелем. И это и есть невыбирающая осознанность. Если вы выбираете, если вы говорите, «Какая хорошая мысль, дай-ка я буду ее думать», или «Этот сон красивый, продлим-ка его еще немного», вы выбираете, вы теряете свидетельствование. «Если вы говорите, «Ой, как нехорошо, безнравственно, грешно!» Нужно немедленно прекратить и начинаете бороться, вы снова теряете свидетельство. не теряется двумя способами – в позиции «за» или в позиции «против». И весь секрет медитации в том, чтобы не быть ни «за», ни «против», но оставаться безмятежным, спокойным без всяких пристрастий и предубеждений, без всякого выбора. Если хотя бы на несколько мгновений у вас получится такое свидетельствование, вы сами не поверите, какой оно принесет экстаз».